Триботехнический состав off road 4х4 бензин предназначен для обработки бензиновых двигателей, внедорожников или двигателей с повышенными нагрузками. Активный компонент Супротек, попадая в зону трения, создает условия, при которых формируется новая защитная структура. Это высокопористый слой, который плотнее удерживает масло, что позволяет снизить потери на трение, восстановить или поддерживать компрессию, и сам слой увеличивает ресурс как минимум в два раза. Здравствуйте! Сейчас мы будем обрабатывать мою Нивку Супротеком оффроуд для бензиновых двигателей. Самое сложное во всей этой обработке это размешать осадок, который самый ценный в этом составе. Пока машинка грелась, я размешал этот состав. Сейчас машинка полностью прогрета до рабочей температуры. Мы ее глушим. Открываем капотик. Вместе с капотиком открываем маслозаливную горловину откладываем ее, она нам пока не нужна еще раз на всякий случай взбалтываем. у этой Нивы это будет первая обработка ей станет сразу же легче жить сейчас она полностью залита закрываем масло-заливную дрововину и вновь пускаем на двигатель подождем пока она немножко поработает ну на этом первый этап завершен. через пару тысяч меняем масло и обрабатываем еще раз трибосостав оффроуд бензин предназначен для обработки бензиновых двигателей тяжелых джипов тяжелых паркетников а также спортивных автомобилей у которых заправочная емкость составляет до 12 литров масла в процессе разгона они испытывают очень большие пиковые нагрузки, что пагубно влияет на цилиндропоршневую группу. Также очень большой удар идет по коленчатому валу, по вкладышам коленчатого вала. состав удерживает масляный клин на трущихся парах, который и снимает все эти пиковые нагрузки, не давая трущимся парам соприкасаться на сухую. Это экономит ваш бюджет, это экономит деньги на запчасти, опять же экономит топлива. Обработка производится в три этапа. Первый этап заливается в рабочее масло за 1000 километров до замены. Через 1000 мы меняем масло. Второй этап заливается в новое масло, пробег до следующей замены. Пробежали штатный пробег, поменяли масло, залили третий этап, следующее новое масло, Все, в принципе, обработка закончена. «Супротек. Добавь жизни».